Мы живем в большом городе, полном выхлопных газов. Изо дня в день мы толкаемся в пробках и бегаем по магазинам. Живем на ходу и едим фастфуд. И каждый раз, задавая вопрос доктору, к которому приходим с насморком или кашлем, слышим рекомендации. Надо не переохлаждаться, надевать шапку и не сидеть на сквозняке. Надо соблюдать режим труда и отдыха. Каждый человек кузнец своего здоровья. Ни один врач не может заставить вас выздороветь, если вы сами не прикладываете к этому усилий. Можно ужинать на ночь, можно не спать по двое суток, просиживая за компьютером, можно не посещать с годами спортзал. Но когда-нибудь скрытые ресурсы организма заканчиваются. Организм просто устает. Ему нужен капитальный, нет, не ремонт, а, наверное, обслуживание и уход. И ведь все элементарно просто. Первый совет. Весной нужны витамины. Считается, что наиболее оптимальными являются комплексы с большим набором микроэлементов. Однако и простые препараты с минимальным набором тоже неплохо работают, если в их состав входит группа В и витамин С. Это главные стимуляторы нервной и иммунной структур нашего организма. Второй совет. В доме необходимо чаще проветривать, не устраивать сквозняки из щели, форточки, а кратковременно открывать окно настежь. Особенно важно ложиться спать в хорошо проветренном помещении, так как во сне мы не можем помочь нашим легким дополнительным вдохом или произвольным откашливанием. С началом отопительного сезона батареи в наших домах создают тепло, уют и отвратительный с точки зрения слизистых оболочек микроклимат сухо, душно, не хватает кислорода, батареи его просто сжигают. В итоге слизистые оболочки верхних дыхательных путей должны проводить более активную работу по увлажнению и очищению вдыхаемого воздуха. Слизистым оболочкам еще и с вирусами приходится бороться, а мы их дополнительной нагрузкой обременяем. Третий совет. В общественных местах, метро, поликлиники, офисы, магазины и так далее стоит носить маску неудобно, некрасиво, не модно, зато эффективно. Конечно, размеры одного вируса значительно меньше отверстий в ткани маски, однако от бактерий больного человека, чихающего и кашающего на окружающих все-таки предохраняет. Четвертый совет: необходимы закаливающие процедуры, контрастный душ на спину и шею, доведенный постепенно до обливания ледяной водой, полезен в простудный период. Если страшно лезть в холодную воду, начните с констрастного обливания кистей, рук и стоп. Это тоже неплохо, хотя стимулирующий эффект медленнее и меньше. Пятый совет. Сухость, в свою очередь, возникает из-за жары, поэтому лечение при гайморите у взрослых народными средствами включает увлажнение воздуха он должен быть не слишком сухим и не слишком влажным, чтобы не спровоцировать рост плесени, который может усугубить недуг. Принято считать, что нормальная влажность в квартире составляет 45%. При этом установленная норма колеблется от 30 до 60% в зависимости от назначения помещения. С помощью увлажнителя воздуха, установленного в спальне, гостиной или кухне, можно предупредить возникновение гайморита и улучшить самочувствие при уже имеющемся заболевании. Однако для этого нужно, чтобы он был рядом с захворавшим человеком. Эксперты предупреждают, что увлажнитель будет бесполезен, если находится в другой стороне комнаты. и Его нужно очищать ежедневно, чтобы не допустить размножения бактерий. Шестой совет. Каждому знакомо ощущение, когда насморка еще нет, но лицо уже отечено, глаза закрываются, в носу еще сухо, но уже свербит, а организм в целом стремится под теплое одеяло, и чтобы никто не трогал. И если достать термометр, то там уже хорошо за 37,2, и понятно, что начинается простуда. Но когда уже она перейдет в гаймориты и синуситы, когда бить тревогу и бежать к врачу, тут нужно знать два правила. Первое, если вы заболели, нельзя насильно носить организм на работу и обратно. Нельзя говорить некогда болеть, больничные не оплатят и так далее. Так что если заболели, лежите дома. И простуда может пройти за неделю. На пятый-седьмой день течения болезни организм либо справится с вирусной интоксикацией и пойдет на поправку, либо вирус вычерпывает резервы иммунитет. Тогда и появляются осложнения в виде уже вирусной, не вирусной, а инфекции. Гаймориты и синуситы, а также атиты, ерстахииты и так далее. То есть наступает вторая волна простуды. В подавляющем большинстве случаев простуда начинается как вирусное заболевание. Его лечит терапевт или врач общей практики. Но если вирусное воспаление переходит в бактериальное, появляется окрашенное выделение из носа или цветная мокрота, то тут уже время лора, физиотерапевта и, возможно, антибиотиков. Необходимо отметить, что антибиотик следует принимать строго по назначению врача после результата анализа мазка. А также, если вы не аллергик, то лучше применять препараты растительного происхождения. На этом все. Берегите себя и попробуйте соблюдать правила. Если видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал.